Что-то повлияет, но факт остается фактом. На получается 4 очка у команды Коса смерти выше командный рейтинг. Вот так, типа. Ну, опять же, здесь влияет не картинка, не буква, не ни цифра, ничто не влияет, кроме приматы рук. Тайм фактор против коса смерти, четвертьфинал. Первый четвертьфинал верхней сетки. Турнира про мид КС И талант сходу просто вперед Выбегает, убивает соперника Ой-ой-ой, коса смерть-то А коса смерч то Могут? Могут Что сказал? Могут, конечно же в общем, неплохо, неплохо, и ножи именно за ними Что логично, это стей, и что еще более логично, что сейчас начинается пистолетный раунд, где коса смерти начнут в атаке Смок машин, годнес, аймбат, в шоке от этого мира Стаффи и... ПВ, просто, и просто ПВ Это состав команды коса смерти, таймфактор, это талант, каспер, мувер... Uh, Брингер, это вообще прям олд-олд, old -old, настоящий олд old из состава Time Factor, как, в общем-то, и талант. Ну и, конечно же, 727, он же Иск, он же UCK, он же как угодно, но ну, буду называть его как-нибудь. Проходочка через шартец на точку А. Здесь в шоке от этого мира пытается найти возможность забрать хоть кого-то. И этот хоть кто-то все-таки отдается. Им становится Каспер. Мувер и Брингер будут сейчас пытаться а, выбить соперников с точки. Мувер не позволяет поставить бомбу а, не, человеку шокированному вот, данной ситуации. Ну и да, здесь, как вы видите, игроки атаки просто пытаются играть... Непонятно на что, по всей видимости на таймер, только на какой таймер здесь, конечно, можно играть, когда ты в атаке. В атаке на таймер как бы играет только при поставленной бомбе, и Брингер с Мувером все-таки выигрывает пистолетку для своего коллектива. Счет 1-0 в пользу коллектива Таймфактор. Вот такое вот начало матча, причем очень-очень интересненько. Приветствую дружелюбную аудиторию КНФТВ. Александр, добрый вечер. Да Добудем мы, сегодня... да мы сегодня вознаграждены зрелищным КС без всякой той лабуды, что уже присуще этому турниру. Радо, приветствую, полностью с тобой солидарен, согласен и аминь, как говорится. Аминь. Если что, человек в шоке. Это Скала. Ох, конечно, Скала, естественно. Вот Скала, кстати, убивает мувера. Аркада в мидл... Middle было не очень уместно, следом еще и, о, -о, о, понятно. А у нас здесь проблемочки у команды Time Factor, причем очень серьезные. Ну талант здесь как бы талантливым, каким бы талантливым не являлся, конечно, такой не выиграет. И это один-один. У меня команда SPG Team называется. Может быть когда-нибудь встретимся. Ну в плане что я буду комментировать вашу игру. А может быть и нет, загадывать не будем Как моя бабушка любит говорить, загад не бывает богат Ну, в общем, проезжаем мы в третий раунд этой встречи Команда коса смерти штурмом забирает точку Б Брингер пытается немножечко этот штурм подавить И забирает одного из оппонентов Талант ставит хедшот по мне Аймбату И в итоге диглы у команды таймфактор пока что оказываются, ну, немножечко в плюсе Хотя, конечно, лезть вот так вот в дымы, как это сейчас сделал UCK, как называют его э, какие-то люди. Не, не будем говорить, кто. В общем, не стоило бы, конечно, играть так, как вот было сыграно. В дымы, в щепки, типа, в место, которое простреливается, ну, слишком, слишком откровенно. И очевидно, что эту позицию кто-то бы додержал. И это 2-1. Ну, естественно, коса смерти сейчас волю должны, по идее, наиграться в первой половине, потому что, ну, сильная сторона, как бы, обязательно нужно выигрывать. Минус от смок-машины. Вот вам очередная аркада в мидл. Вот в предыдущем раунде она не сработала, приблизительно и сейчас не работает. Ну, может, тогда и как бы, типа, и не стоило бы, да? Аркадить на мидл. Ну, однако, все-таки попытки зааркадить middle команды Time Factor присутствуют изрядно каждый раунд. Два игрока обороны всего-навсего остается против пятерых игроков атаки. И если только Брингер сможет сделать эйс, тогда команда ТФ а, смогут выиграть раунд. Но это не про ТФ, не про сегодняшний матч. В общем, вот такая вот приколюшка. Кукнайф, я из СНГ, мой ник сингл, ты его читал как единичка, будешь знать, будешь знать мой ник читается удачного комментирования, но, Нейм, ты же вроде бы мне как писал здесь недавно, как-то комментарий, я даже тебе, по-моему, ну, типа, лайкосится на него, даже ответил, кстати, по-моему, на него Ну, в любом случае, рад тебя еще раз видеть, и я помню, что ты теперь сингл, да, помню ТФ проиграет, не их карта. Ну э, тут я бы, конечно, может быть раньше времени команду Time Factor и не хоронил, но карта D Dust 2 предрасполагает любой команде достаточно. Ох ты ни хрена себе, Брингер double kill, просто умопомрачительный помрачительный double уволил Стафи и ПВ. Годная саймбат минус 2. Вот вам, пожалуйста, ответочка на действие Брингера прилетела. Мувер с талантом делают еще по одному минусу. И скала остается один против двух оппонентов. Пытается раздавать красивые префы на восьмерочку. А толку с этих красивых префов скажите мне, дамы и господа. Спрыгивает на мидл. Делает вид, что ушел. А какой хитрец. А какой хитрец. А бомбу-то не подобрал. А бомбу-то не подобрал, талантище. Вот этот талант настрелял по своему сопернику даже через дымы. Однако просто крутейший минус от скалы. И далее размен. Размен от вовремя подоспевшего иска. Потому что подойди он буквально на несколько секунд позже, это было бы прям совсем-совсем плохо. Потому что в таком случае команда Time Factor рисковали бы проиграть этот раунд. К ты ТВ у тебя есть ключ на КС 1.6, просто денег на КС 1.6 купить нет. Это очень смешно, учитывая, что она сейчас на зимних... На зимней распродаже продавалась за 50 рублей, типа... серьезно у тебя 50 рублей нету. Но у тебя же есть деньги на гаджет, с которого ты пишешь, и есть деньги на интернет, которым ты пользуешься. А на КС нету денег. Неправильный приоритет. Поэтому, увы, но нет. Ох, там у ТФ дыма нет, наверное. Ну как-то как-то вы такое могли себе позволить даже сказать, Сафончик? Минус от Иска, минус от Брингера и минус от Мувера. Вот такие фраги раздаются на приеме спота Б. Теперь ситуация один в один. Талант 86 хп против Стаффи с 17% лайфбара. Но тут, конечно, у Стаффи ситуация чуть-чуть похуже. Да и ему, в общем-то, действовать хоть как-то придется. И он еще и подлагивает. Я смотрел, сегодня она 269 рублей. Так надо было покупать на скидках. Зачем ее покупать сегодня? В результате талант, естественно, забирает соперника. А почему это было бы противо, естественно? Ну, 17 хп у Визави. Как здесь не забрать-то? Тем более, опять же, э, на моменте постановки бомбы засыпался игрок атаки. Так, так или иначе, ставь, поставив бомбу, уже оказывался без позиции. То есть у него не было времени на то, чтобы среагировать хоть как-то на то, чтобы при, принять соперника из щепок. Так при этом, при всем соперник мог еще и из окна, не забывайте, прийти. И из тэшки в теории мог прийти. Поэтому тут нужно было еще понять, откуда ждать таланта. И талант, в общем-то, сыграл, как мне кажется, хорошо. Грамотно, я бы, наверное, сказал Брингер, минус смок машина И это минус на меду А следом Брингер делает еще один фраг И пытается забрать еще и третьего соперника Замечает его Позиция у соперника на девяточке Но Стафи все-таки ставит хэдшот Правда, попадает под размен от мувера И тут что-то на ровном месте Коса смерти, недалеко выйдя с респауна Получили как-то Ну, очень-очень жестко и очень быстро Минус от таланта По годности имбату И ПВшечка остался последним 96 хп, в общем-то, не так уж и мало. Ловит в прыжке мудро. Красивый хэдшот. Здорово перестреливает таланта. Ну, уже половина лайфбара всего-навсего остается. И плотный хэдшот отыска приговаривает соперника к смерти. 4-3, команда Time Factor вновь врываются вперед. Что как раз-таки непозволительно для косы э, смерти. При учете того, что они, в общем-то, являются... Командой, которая сейчас выступает в сильной стороне, нельзя отдавать команде Time Factor такое большое количество раундов. Можно же ведь и не реабилитироваться после такой отдачи. То есть здесь, конечно же, по уровню стрельбы все 10 человек, но так или иначе, умеют стрелять достаточно круто и качественно. Так что тут, собственно. Вообще, ошибаться лишний раз непозволительно никому. Любая ошибка может привести к гибели просто моментально. ПВшка с флешкой в руках отправляется на точку Б. И сейчас, по всей видимости, будет выход именно на нее. Брингер забирает скалу и слышит, конечно, уже топающих соперников по споту Б, но прострел от ПВшки через дверь лишает жизни Брингера, а следом еще и Каспер отлетает. Ну, раунд, за который должны держаться э, просто обеими руками. Э, команда коса смерти, но первый уже держаться не может, как говорится. Ох ты, ПВ. Как хитро сейчас он, да, пытается сыграть-то. Минус мувер. Кстати, вообще ни разу не фейк. Кстати, вообще бы я сейчас просто умер бы со смеху, если бы он успел бы раздефать бомбу. Но ну, это, конечно же, я происк, как вы понимаете. 4-4. Кнайф ТВ. Мне 10 лет, и я уже на сервере в топ-7. Крут, крут. Действительно, хорошее достижение. Это у меня лагает или... Так, это у меня лагает или сами игроки там лагают? Лагают сами игроки. Не переживайте, у меня никаких дропов нет. Godness, I'm bad. Даблкил, но ну, это экономический раунд команды Time Factor. Здесь, конечно, при прочих равных коса смерти такой, просто не имеет никакого права проигрывать. Но могут. В теории могут проиграть. Опять-таки, зная косу смерти. Они, в общем-то, типа как ХК-ХК. Там все дела. У них постоянно какие-то сложности с атакой. И в этот раз, в общем-то, небольшие сложности также присутствуют. Нельзя сказать, что у ребят атака сейчас проходит прям на ура. Четыре раунда соперникам уже отдано, а это еще не конец первой половины. Так что тут можно отдать еще несколько. Не игроки, а ХЛТВ лагает, скорее всего. Ну, да, я имею в виду, то есть лагает серверная часть. Это не... Трансляция Они играют на равных, но ТФ победит Я в этом уверен, пишут Л... Как правильно, левхом или левном Кстати говоря Оп, минус Стафи Оп Не минус Стафи, простите, минус От Стафи и еще один от него же Очередной экономический от тайм-фактор не выглядит, кстати, совсем устрашающе для соперников, что немножко даже меня расстраивает в какой-то степени. Это не совсем, конечно же, те самые тайм-фактор, которые даже на своих, на своих эко э, представляли серьезную угрозу. Сейчас они также представляют угрозу, но уже менее серьезную и менее опасной командой являются с Диглами, так сказать. Ну, здесь квадрокил от Бесподобная игра. И шестой. Для косы смерти. Ну, уже, в общем-то, достаточно много набрано, да? Раундов. Привет, вот ты, как всегда, вовремя, только с работы, а уже стрим. Странник. Обращайся, как говорится. Дядя на фасткапе ГАПа, лаки продавал. Сейчас просто по фану хочу побегать. Стиму гнали давно. И. И! И что? На отвали просто кинули Ну, ты про флешку, если, да То да, наверное, я согласен Ну что ж, дамы и господамы а Теперь уже полноценный девайсный раунд У коллектива Time Factor. Разве что, конечно, Брингер немножко подпортил картину У него девайса нет Но самое главное, есть у всех, кроме него Поэтому кассет смерти Нужно сыграть этот раунд осторожно И, конечно же Выбить соперника а, С позиции Брингер, кстати, позицию на точке Б уже прошляпил И после разменов, я так думаю, точку Б команда таймфакторов все-таки потеряет Мне кажется, не совсем грамотно было с точки зрения таймфакторовцев Поставить одного игрока, да еще и с пистолетом на защиту точки Б Пусть даже, конечно, и было саппо саппортящее звено но саппортищее звено тоже достаточно быстро погибло, потому что один в поле не воин. Стафи. Один против двоих. И это, напоминаю, игрок, сделавший в предыдущем раунде квадрокилл. Но сейчас не получилось. Не получилось совсем. 6-5. Книф ТВ. Сколько за стрим можешь заработать денег? Неприличный вопрос интересоваться про деньги. Вообще-то, <смех> как бы. Чужие деньги считать плохо. Лучше учитесь лучше считать свои. Это самое важное правило, которое, в общем-то... Которого нужно придерживаться а, по жизни. Не считайте чужие деньги, считайте и следите за своими. Минус от Стофяна по... Сопернику с никнеймом Иск И проход на точку А уже, в общем-то, начался Начался он, конечно, в полупассиве Если можно так выразиться Там еще только-только прокидывается длина Но талант уже находит возможность Каких-то разменных минусов И делает аж целых 2 килла Тем самым лишая команду коса смерти Сплетующего звена, которое должно было Отыгрывать с позиции ОП Здравствуйте С позиции на шарте Теперь, естественно, все втроем коса смерти Вполне себе могут даже точку Б разыгрывать Понимая, что Брингер находится на точке А И на удивление нет Коса смерти лезут все-таки на точку А При том, что... Ну... Ну... Ладно, любят рисковать, парни Я понял, окей, все, вопросов не имею Прингер продавливает смог машину и остается один на один с Аймбатом. Ну, здесь можно было бы, конечно, делать имитацию прохода куда угодно, но вот здесь надо обязательно прострелить дверь. Ну, прострели! Прострели! Хорошо, здесь КП стало всё! Ой-ой-ой-ой-ой, но нет! Но нет! Ну, это могло быть очень красиво, но, к сожалению, не получается сделать красоту не получается порадовать зрителей и, естественно, свою команду взятым раундом. Ну, было очень здорово. Ведь в пятером классно выходит рашить. Правда, вроде удержать тяжелее. Да, само собой. Само собой. Так, что тут у нас еще в чатике пишут? Так, так, так, так, так, ладно. Чуть позже. А, ПВ. Минус мувер. Ну, снова таймфактор с диглами. Но сегодня коса смерти это не та команда, против которой легко и просто можно бегать с диглами И не получить за это наказание. Ну, тут, естественно, игра на пистолетах. Не потому, что тайм фактор так хотят, а потому, что нет экономики на нормальный закуп, собственно. Вот поэтому и пистолеты. Добрый вечер, Саня, как дела? Мик, приветствую. Все хорошо, все супер. Ну, как, не совсем супер сегодня, на самом деле, не так себе себя чувствую. А, но пытаюсь не падать духом, как говорится. Минус отыска, ответный от ПВ, и Брингер снова остается в соло в предыдущем пелки палки Аж дыхание перехватило Хороший минус сделал Брингер Но не менее хороший фраг мы увидели от Скалы И, собственно, это уже Как итог, победа в первой половине для Касы Смерти Так, что у нас там еще? Так, так, так, так, так Ты понимаешь, что сот каждые дни Новые игроки в составе У ТФ ни разу не видел новых игроков Я, конечно, может сейчас фигню скажу Я далеко не эксперт КС Но вопрос к знатокам Почему так редко рашат точку Б Через темку, вроде так, называется часть карты. Видите, все правильно. Ну, потому что B-pland э, такая типа вещь. Потому что его и, как правильно, Андрюха тебе написал, вот ниже я вижу сообщение, его и в солу можно удержать. Тут не нужно много игроков для приема. Поэтому Rush точки B далеко не всегда работает. Если какой-то конкретный прям челик такой сидит и держит точку Б, то тут прям можно. Неплохо получить по голове. Как сейчас, кстати говоря, располучали друг друга друг от друга, вернее, э, игроки на зигзаге. Но, тем не менее, у нас равная ситуация. Игроки атаки вроде практически прошли в точку. И здесь Каспер пытается прикрыть своего соперника. Простите, тиммейта. Но в результате, да, по сути, прикрывает своего соперника. Не разобрались Каспер с Брингером, Ну, а точнее, Каспер допустил ошибку, которая привела, в общем, к поражению в данном раунде. 9-5. Чуть один в три не отдали Могем, умеем, практикуем Ну, бесик, ну Как, как без этого? Они только даст 2 играть будут? Да Какая задержка? А какая задержка на фасткапе? Я не знаю Минуты полторы, наверное, две Ну, полторы на сервере И еще 30 секунд от меня до вас Поэтому, наверное, получается порядка двух Саня, подскажи, пожалуйста, сколько стоит дешевый комплектующий для КС, чтобы летала в 4 на 3, на полный экран 60 fps и на низких настройках. Очень интересно, но я, скорее всего, конечно, не подскажу. Потому что то, что ты сейчас перечислил, ну, калькулятора же достаточно. И вот теперь, дамы и господа, и вот теперь точка А официально потеряна, и выбить ее официально, скорее всего, за... Не получится, от слова вообще, совсем-совсем Талант, он, конечно, человек талантливый Есть информация о том, что один из игроков находится на точке Б Но талант-то бомбу держит У таланта-то, как бы, ситуация поприятнее Однако, не все так хорошо и не все так прозрачно, как хотелось бы В этой ситуации все-таки талант разменивают И 9-6 команде таймфактор сделать не удается Приятно видеть неплохие тактические действия, пишет Гай Модис Ну, естественно, здесь уровни команд совсем-совсем не как с паблика. Саня, привет, как здоровье? Дмитрий, приветствую Ну, сегодня немножечко похуже себя чувствую, но в целом хорошо Ну что, Талант! В первых рядах вместе с мувером открывают точку А, но останутся ли они на этой самой точке или все-таки будет перетяжка? И все-таки, да, перетяжка есть, а скала, ну, только информацию дал о том, что перетяжка все-таки есть. К слову, хочу сказать, да, в моей группе ВКонтакте проходило голосование, и команда Time Factor по результатам этого голосования, в общем-то, победила. И сейчас точно так же они побеждают пока что по голосованию в чате на YouTube. ПВ последний, 92 хп, есть дефьюз киты, это означает, что нет армора, ну и это означает, что талант спокойненько может перестрелять оппонента. 10-6, начинается камбэк, почему он начинается? Потому что действительно сейчас команда Time Factor будут отыгрывать чуть жестче чем до этого было. А, подожди, ты про CS GO? А, то есть это чтобы у тебя минимум 60 FPS на низких настройках 4 на 3 было в CSGO. GO? Фу, блин. Я-то думал, ты про 1.6 говоришь. Про GO? 10.60 бери и не прогадаешь. И все, она тащит в... Я со стримом даже запускал. Стримил когда CS GO. Ну, то есть комментировал CSGO, В ней выдавалось 100 FPS. За глаза будет достаточно. Итак, бомба установлена, Стафи и ПВ. Можно, конечно, отправлять ПВ, наверное, на сейф э, автомат Калашникова, но нет. Хорошая мысля немножечко не посетила головы команды косы смерти. А вот Стафян, да, Стафи абсолютно правильное действие. Сейчас надо забрать Калаш и попытаться его засыпать. Оп, здравствуйте, здравствуйте. За Калашом заходить, зайти сегодня нельзя, он сегодня все равно гулять не пойдет. Но бюджет не особо большой. Блин, а сколько? Ну чё, там 10.60 сейчас дорого, разве стоит? Ну, тут просто надо понимать, что чтобы игры не тормозили, надо раскошеливаться на нормальные железки, как бы, вот и все. То есть так не бывает, что ты, типа, взял себе э, просто какой-то компьютер за 20 тысяч и будешь в него играть во все новинки. Ну, то есть это, естественно, так не работает. Очередное эко у косы смерти с пистиками, конечно же, куда ж без них, э, и смог машину уже забирают. Но, однако, Стаффи находит возможность разменяться, и из сайда годный саймбат практически делает минус, но ваншот все-таки не случился. Последним остается... <кхм> уже нет. Оставался последним автор энтрифрага от команды коса смерти. Ну, короче, 10-8. Пока все хорошо. К концу этого года обещают, что цены на видеохи понизятся. Я вас умоляю, ребят. Нет, такого не будет. Никто не будет повышать, вернее, понижать цены на видеокарты. Они максимум упадут там, ну, там, я не знаю, на гроши совсем. Это никому не выгодно, совсем никому не выгодно. Типа, ну, забей как бы просто. Типа ничего не будет дешеветь. Вот и все. Это просто надо понимать. Ну а учитывая вообще, в принципе, меня спрашивать про железки, на самом деле не совсем грамотное и правильное решение, потому что я человек, который как бы э, в этом плане больше перфекционист, так скажем, и поэтому мне надо... Чем круче железо, так скажем, я себе куплю, чем круче смогу дотянуться до железок, а, тогда вот как бы и все будет замечательно То есть если я могу себе позволить 30-90 купить, допустим Я возьму себе 30-90 Но в любом случае я возьму себе в упоре Прям просто в упоре Вот надо будет, я займу где-то денег Но как бы говножелезки покупать не буду И не вижу смысла вообще покупать говножелезки В принципе зачем, то есть это нужно Это все из-за этих майнеров Ну не только Ну да, отчасти, конечно, и из-за них тоже Итак, пауза закончилась. Паузу у нас брали, если я не ошибаюсь, контртеррорист, то есть коса смерти. Видимо, ребята решили обсудить, как они будут проводить свой первый девайсный раунд. И, в общем-то, судя по всему, обсудили. Но обсуждение явно никакого профита за собой, к сожалению, не принесли. Принесли они лишь горе и печаль, но и... Два минуса без разменов От команды Time Factor, Еще один минус от риска Годный саймбат за... За... За... За... За... За... ГГ Вот Саню поддерживаю Лучше подождать чуть дольше Но взять что-то толковое Ну я просто вот допустим Я купил себе системник за 300 тысяч рублей Для чего я это сделал? Для того чтобы не обновлять его хреново у ему лет Ну как минимум там лет Года 4-5 вот Чтобы я вообще у меня не болела голова О железках которые в нем есть Типа Ну вот и все Типа да, компьютер я купил не на свои деньги, то есть это заемные средства, то есть я за компьютер еще и возвращаю копеечку. Так что и ни с коем в случае об этом не жалею. Ну, снова поставлена бомба, а Time Factor в атаке ведут себя как привычная команда Time Factor, которая, в общем-то, на моих трансляциях именно так атакующую сторону на любой карте и разыгрывает. Жестко, быстро и бескомпромиссно. Они просто заходят, в наглую пытаются перестрелять, давят численным перевесом, если таковой все-таки имеется, раскидывают точки и все, и потом отлетают, когда пытаются выбить девайсы со своих соперников. Ну, это нормальное явление. Просто типа сейчас, как бы, вот да, возвращаясь к железкам, вы покупаете, ну, какую-нибудь там... Хреново знает условную, там, я не знаю... Ну, ту же самую 1060, о которой говорили, да? Кстати, как вариант можно рассмотреть 1050. Более дешевая, ну, типа, и, и ни хрена на самом-то деле. Не сильно хуже. Ну, у меня была, по-моему, на одном из старых компов 1050. Ну, в общем, это я просто все к чему. Потому что ты покупаешь среднюю железку, и эта средняя железка гораздо быстрее становится говном. Как бы это прискорбно не было. И поэтому просто лучше раз раскошелиться чем постоянно... Ты... Ты потратишь те же самые деньги, что потратил бы за пару лет на постоянные апгрейды своего железа. Наконец-таки, дорогие друзья, возвращаемся к матчу и не к простому, а к золотому, где у косы смерти есть энтрифраг по иску. Минус один сделал Стафи и, наконец-то, второй минус также делают коса смерти. Опачки, здравствуйте! Брингер с Каспером открывают зигзаг и все, и мувер еще из длины уже подтягивается. Но надо понимать, что там есть снайперская винтовка у смок-машины, и поэтому просвет лучше все-таки, конечно, не занимать. Однако бомба поставлена под длину. И мне кажется, что такое решение. Спорно, при наличии, опять же, снайперской винтовки у игроков обороны. Другой вопрос, что, может быть, нет информации какой-то по этой самой снайперской винтовке. Ну и мувер лучше было бы, конечно, не отдаваться. А, между прочим, АВП-то уже и нету. Не самая стандартная позиция, кстати, сейчас занята Брингером. Ну, диффузов-то, елки палки А диффузов-то есть у смог машины дифуза только добежать он не успеет. Обидно, когда такие поражения в раунде происходят, потому что коса смерти все-таки провели ретейк, но забыли немножечко, видимо, что надо покупать все-таки диффуза. 10-10. Лучше вообще не играть, чем с 60 FPS. А вот тут, кстати. Плюсую двумя руками. Я считаю, что 60 FPS в CS:GO это не играбельный FPS. Вообще я считаю, все, что меньше 150 в CS:GO, можно даже не пытаться. Особо хорошего опыта от игры вы не получите. Скорее всего, только будете расстраиваться и говорить, что какая-то дерьмо игра. Ну, окей, ладно. Ну хотя бы, ну 100, 140 хотя бы. Вот это минимум прям, минимум. Ну что, таймфакторовцы развалились неожиданно. Тогда, пока я -то с вами здесь про железки разглагольствую, мы с вами видим, что от таймфактора осталось только мокренькое местечко и 11.10 на табло. Вот такая вот жеза, такая вот интересная вещь. Сань, я летом помог маме с покупкой квартиры, так что остался без ПК. Юр, ну ни хрена себе. Это соизмеримо. Причем еще как соизмеримо. Любой адекватный человек должен был помочь матери. А компьютер, господи, купишь не сейчас, купишь потом. Мама эта святой и ей всегда надо помогать. 60 FPS хватает на консоли. Это консоль, это ну это консоль. <звы> Ох ты, Мувер, как отстегнул сейчас Стафяна. Жестко отстегнул. Иск не сумел, не сумел помочь товарищу по команде пройти. Талант с авиком пытается, конечно, сейчас. Как-то здесь, я не знаю Какую-то красивую вещь и историю придумать но получается, прострелы просто Уволены в очередной раз Ребята из команды Time Factor. Мне кажется, что для пол. Саня сейчас счет вроде 1 с 11 О, пардон, пардон, пардон Я забыл команде ТФ один раунд прибавить Да, извините Извините Заговорил меня просто чат, заболтали меня Заболтали Да, расстояние в один матчпоинт ну, тут главное, конечно, потеть, потеть, потеть и еще раз потеть, и должны это делать Именно таймфактор в цемп, потому что им сейчас нужно догнать соперника, перегнать, ну, для победы, да Команде коса смерти в целом играй на таймер, э, как можно чаще избегай перестрелок И все, и просто не пускай команду таймфактор на точку, все, победа не заставит себя ждать Клерик приветствую. Смог машин, минус со снайперской винтовки Каспер ответный по Стафяну. И масс зигзаг У нас сейчас разыгрывается Ну, просто тупо всей командой Пытаются запушить Оппонента на зиге, ох ты, Каспер Наказал Наказал скалу, но остался один на один Против ПВ Хитрит, кстати, смотрите, как хитрит-то а. Ну, тут вот дымы Ой, хитрец, елки палки Своей собственной же хитростью Каспер хоронит себя и, к сожалению, хоронит надежду на победу в раунде. Александр, в конце раунда можно тап чуть подольше? Радос, спасибо большое. Вы постоянно мне напоминаете о тап, о счете. За это вам действительно огромный-огромный респект. Это я сейчас не иронизирую. Я действительно постоянно забываю тап нажимать. Это особенность того, что на предыдущей сборке счет показывался всегда в начале раунда, и там не было смысла тап вообще нажимать. Теперь, к сожалению, такого нет, но привыкнуть обратно мне не удается никак. Ну вот сейчас, я думаю, достаточное количество времени счет был на экране. Через мидл factor, видимо, пытаются работать, ну, во всяком случае пытаются втянуть э, как участвовать вообще в турнире, да? Ты видишь про этот вопрос? Я видел, но решил его проигнорировать. Минус от мувера по скале. И промах от смок-машины. Ну, конечно, промахиваться Савика это очень-очень очень чревато. Хорошо, что не прилетел ответный ваншот какой-то. Но. Ну, типа, надо как-то посерьезнее немножко подходить все-таки к позиции с АВП, Хотя позиция была достаточно хорошая. Бомба на всех парах бежит на точку Б. Смог машин и Godness, Саймбат будут выбивать, по всей видимости. Есть дефьюз киты что у одного, что у другого. Ну и снайперская винтовка с эмкой ко всему как бы в довес. Можно, в общем-то, еще и даже свапнуть девайс для красоты. Поменять, например, АВП на что-нибудь интересненькое, типа Калаша или М-ки. Я уверен, что-нибудь да найдется здесь. И это, кстати, калаш. Ну, попытки прострелить это всегда, конечно, замечательно. А времечко, да? Времечко-то не поз... Ох ты, какие хедшотики. Ну и сейф авика, да? Да, сейф авика, конечно же. А вот засейвит ли. Ох ты! Вот это, вот это хедшотище. Вот это иска сейчас осадили. Но победа в раунде-то за командой Factor и тут надо как-то сейчас это... Вот прям напрягаться. Косей, я имею в виду. Сейчас нужно напрягаться теперь косей. Если до этого я говорил, что им можно играть расслабленно, э -э то вот сейчас... Нет. Сейчас нет. Теперь уже счет слишком опасен. Ставлю на победу коса... косы смерти. Однажды в Таджикистане пишут. Ну, посмотрим. Вполне себе возможно. Они, во всяком случае, пока что ближе жесткий, какой еще от Годнес Аймбад. Но размен. Размен. И с этим разменом еще и точка Б теряется. Стафян вырубает ТФ Мувера. И далее что? А далее ничего пока что позитивного для команды. Таймфактор, в общем-то, их меньшинство. И их соперникам терять нечего, поэтому они будут выбивать до последнего. Каспера убивают. Брингер пытается сдержать выход соперника в щепке. Ему, в принципе, это удается. Во всяком случае, там падает Скала. Следом там падает Стофян. И талантище с Брингером. Просто на двоих. Просто уволили. Просто уволили. Гой ММ. Валик, братка, ну ты же знаешь, я же не играю уже в КСик. Как-нибудь, когда-нибудь, если я буду очень сильно нетрезвый, то, может быть, обязательно. А так вообще сейчас вот прям... Да и сегодня мне точно вообще прям не ДКС. Я даже в какой-то степени рад, что сегодня будет всего одна игра. Потому что сил у меня сегодня прям на порядок меньше, чем вчера. Goodness, I'm bad. Уже погиб. Коса смерти уже в меньшинстве. А денег у них, как вы знаете, естественно, нет. Ну и точку Б тут, в общем-то... Я не знаю, есть смысл идти выбивать с двумя-то диглами. Думаю, нет. Каса 100% выиграет. Ну, я бы не давал 100% шанс победы ни одной команде вообще при счете 13-13. Тем более теперь коса Смерти проигрывает уже со счетом 14-13. Мат матч действительно радует. Это прям то, чего мы ждали. Спасибо командам, пишет Радо. полностью присоединяюсь. Это действительно так. Действительно такого хода событий мы обычно, в общем-то, и ожидаем. Да, какая-то борьба, интрига и до последнего непонятно, непонятно. Тоже все-таки выиграет. Ну, у нас здесь 2 d Какие хорошие, хитрые, интересные 2D-шечки. Смог машин сразу вырубает таланта. тайм Таймфакторовцы такие, наверное, там. Ч ⁇ Приблизительно так, наверное, они сейчас на это и отреагировали. Саня, брат, добрый вечер. Как дела? Толик, привет. С переменным успехом более-менее. Что ж, 4 в 3. Атака в меньшинстве, но атака при этом атакует. Важный момент, конечно, но тут атаки не получилось от слова совсем. Сот удивили, прям пишет Юра. Ну, не знаю, мне, честно сказать, конечно, сот ничем здесь не удивили. 14-14. Они меня скорее удивляют во второй половине, что еще до сих пор не проиграли. Что еще борются. Вот этим удивили, да. А тем, как они сыграли в атаке, ну вообще-вообще-вообще прям неудивительно. Не Походу допы. Вполне себе возможно, Бесик, вполне себе. Ну, ты-то там можешь смотреть, э, как она называется, битву. Поэтому ты можешь знать, поэтому ни в коем случае не говори, не спойлери. Ну что, Талант. Ну, на мидл, э, на мидл, прошу прощения, на длину сейчас выходить. Ну, это слишком очевидно, что тебя там будут принимать, поэтому надо потихоньку съезжать с этих рельсов на какие-то другие. И вот вам другие рельсы. Другие рельсы это минус зигзага, отыска. И как не вовремя, Годнес встает, попадает под Брингера. Талант! Аркада на мидл. Какая результативная аркада на мидл, дамы и господа. Смок-машин с авиком погибает в КТ-респауне. И это 15-14 для команды Time Factor. Ну, про допы, дамы и господа, да. Не будем забывать, что у команды Коса Смерти сейчас с деньгами прям борода будет. Вот прям реально сейчас, по идее, если я правильно понял экономику, то прям будет борода. Но получится ли эту бороду реализовать? Опять же, здесь плюс. Нечего терять. То есть агрессивно могут сейчас обороняться э, Коса Смерти и за счет этого во многом выиграть. Аккуратненько в зигзаг сейчас пытаются открыться ребята из команды Time Factor И здесь происходит первый контакт, и где разменное звено от команды Time Factor? Непонятно, где-то разменное звено ушло гулять Просто мувер продал нахрен своего товарища по команде, однако, тем не менее Размены в пользу команды Time Factor Смогут ли вдвоем игроки обороны оформить ретейк? Стаффи забирает Каспера, бомба до сих пор еще не установлена Скала! Обмен ХАЕшками. ХАЕшка от скалы прилетела гораздо более результативная. Ну и тут еще и Стафян к нему подтягивается. Что ж, бомба наконец-то установлена. Флешка туда. Ну, позиция, которую сейчас Талант пытается избрать, она действительно, конечно, талантливая. Вероятнее всего, Таланту просто голову разобьют, если он с этой позиции попытается отыграть. Три хп остается у Таланта! Один на один со Стафяном! Флешечка, ну, слишком читаемая, конечно же, флешечка. Прифайры! И это... Это допы, дамы и господа. Это, простите меня, но просто полный э, звездец. Я вот к чему угодно был готов, но не к допам. К сожалению. К моему величайшему сожалению, сегодня я действительно очень не рад тому, что допы. Потому что сегодня я физически... Молясь, молясь. Молясик физически не готов смотреть эти допы. То есть, ну прям... А для понимания мне надо просто отдышаться. Мне некогда нахрен отдышаться. Для этого мне нужно где-то хотя бы 5 минут помолчать. Но 5-минутную паузу здесь никто не сможет сделать, поэтому... Поэтому смотрим. Да победит сильнейший, как говорится, не вовремя, к сожалению. Блин, лучше бы вот вчера были допы, а сегодня допов не было бы. Минус 2 от Стофяна, попытка удержания спота Б, весьма-весьма успешная, потому что минус 3 уже от Стофяна и два игрока атаки. Ну, прямо сейчас тайм-фактор могут тельтануть в теории за счет того, что не смогли все-таки выиграть в сильной стороне, но... Ну, 10-5, первая, первая половина 10-5, вторая половина 10-5, вполне себе хороший счет. 16-15. Напоминаю вам, что победитель... победитель, э ОВ играть будут с блуд, они подождут, когда игра закончится. А все-таки будут играть? Блин, какие же они душные вообще! Какие же они просто душняры! Дэн, то есть игра следующая будет, вот которая должна была быть в 19.00. Но ребята подождут, да? Да, все, отлично, хорошо. Но только, пожалуйста, я очень сильно прошу паузу хотя бы минут 10, потому что, ну, прям край, ребят, прям, прям жесть. Сколько раундов? Да, победителем становится команда, взявшая 19-й раунд первее, чем их, их соперники это сделают за 6 возможных. То есть три раунда за одну сторону, три раунда за другую И ПВшечка сейчас один в три Тут вероятнее всего, конечно, будет 16-16 Вообще, я думаю, что это не единственные допы, которые мы сегодня посмотрим Ну, в плане того, что это только первые допы А дальше, я почти уверен, будут вторые То есть сейчас ребята сыграют 18-18 И еще один рестарт Еще одни рестарты, простите Итак, 16-16 и последний раунд до смены сторон. Таймфактор выстраивается частично под точку Б, ну и чуть более частично, наверное, скорее все-таки под Мидл. Стафян забирает какие-то позиции. Таймфактор прям вот периодически выбирают такие, что мне прям не нравятся они. Ха -ха. Ну, не таймфакторовцы, а их позиции. Где такое, как прям, ну, очень на расслабоне. Ну вот справа в дымочках кто успел все-таки оказаться один из игроков атаки. Размены все-таки пролучились И Брингер вместе с Мувером остались вдвоем. Бомба на руках есть, поэтому таймфакторовцы имеют право поставить бомбу. А кто же у них это право заберет? Вот, кстати, и она. Поставленная бомба. Запрыгивает скала на точку Б. Ну и сейчас бы по одному, конечно же, открываться, да? Стафян. Ой-ой-ой, Стафян! Мое почтение. На отличный хэдшот от Стафяна. 17-16. Коса смерти все-таки оказываются чуть-чуть чуть ближе к победе. Теперь для того, чтобы победить, им нужно взять два раунда в атаке. И не отдать, конечно же, два раунда команде Time Factor. Иначе ТФ обезопасит себя от поражения таким образом. А прикиньте, если ничья будет про, прикинь, ничьи быть не может. Стафик это просто находка. Я согласен, да. Стафик сегодня очень сильно помогает команде Коса Смерти выигрывать э, различные раунды. Причем прям различные, реально. Ну и его статистика 36 на 25. Тоже о многом говорит. Минус талант, минус Каспер. Два фрага от команды Коса Смерти. И втроем игрокам Баронта определенно приниматься будет как-то потяжелее. Брингер. Если я не ошибаюсь, находится где-то... Под зигзагом. что это сейчас за позиция была от ПВ. А, зря, как мне кажется, конечно, сейчас а, коса смерти играют вот так, как они играют. Н нельзя сливать команду Time Factor раньше времени. А, бомба сброшена, и. И будет сейчас установлена на споте Б. Гуднес Брингера убивает, и мувер остается последним против трех оппонентов. Минус первый. Мувер, кстати, мог бы. Кстати, мог бы, если бы сейчас ему зашла стрельба по скале. Но, видимо, дамы и господа, вот все должно было произойти именно так. 18-16. Команде коса смерти нужно взять для победы всего-навсего один раунд. Всего-то навсего. Разменялись выстрелами снайперы. Без минусов пока что. Минус от смог машины. Каспер искруинит св... катку своей игрой, пишет Володя. Ну, не знаю. Ну, не, не сказать прям, конечно. Но у Каспера сегодня однозначно не идет. Ну, 13-24 это не серьезно. Это последняя карта, что ли? Адис? Нет, будет еще одна. Нету Джейзи и Зенти. Да если бы были Джейзи и Зенти, таймфактор бы, скорее всего, даже и... Допы не играли бы, они бы выиграли до допов Я так думаю Ну и смотрите, насколько коса смерти Сейчас пытаются осторожничать Забрали таланта И тут самое главное удержать численный перевес Который, в общем-то Хэппи ПК Ты знаешь, а? Нет, не знаю такое Хэппи ПК, вообще без понятия Что это такое? Четыре игрока обороны Будут сейчас принимать выход вообще непонятно на какую точку. Ну и конечно принимать-то будут не в четвером. Скала забирает Мувера, Каспер забирает Годнеса, ПВШка с двумя ХПшками, опачки, здравствуйте, три в три. Сейчас бы просто на шифтах просто идти на Б. Чё коса смерти делают? Я в итоге так и не понял. Чуть более маразматичного раунда представить невозможно. А, мне кажется, была какая вот вообще история у данного раунда. Ну, прокинули мидл и готовы выходить на Б. А чё ждать-то? Зачем просто... Почему никто не смотрел спину? Ну, хорошо, там лежат дымы. Но это ж вообще ни разу не означает того, что никто не пойдет пушить... Э... Пушить спину. Это ремонт сервис ПК на Белград. Замечательно, а откуда я должен вообще о нем хоть что-то знать? Ну, в общем, ПВ дабл килл увольняет соперников с точки Б. Я напоминаю, что это последний раунд первой серии овертаймов. И если команда Коса Смерти его выигрывает, то они выигрывают и встречу целиком. Скала забирает мувера, талант и Каспер остаются вдвоем. Талант погибает Каспер в соло. И Каспер. Только Каспер может затащить 16 на 25. И нет, дамы и господа. К сожалению, для болельщиков команды Time Factor матч на этом закончен поражением коллектива Time Factor. Сегодня победу празднует команда Коса Смерти. Со счетом 19-17 они становятся победителями. И по совместительству становятся первыми полуфиналистами этого турнира. Ну, а команда Time Factor падает в нижнюю сетку, да-да-да. Ну, конечно, по нижней сетке они еще могут выиграть абсолютно спокойно в рамках этого турнира. И вполне себе по нижней сеточке дойти до гранд-финала, там встретиться условно с еще э, какой-нибудь командой и выиграть их и стать первыми. То есть такое вполне возможно. Поэтому не списывай.